Ого, у тебя такой трейлер уже дорогой. Полностью до 300 градусов не продвинулся. Подушка выстрелила. Смотри, что сделал. Слушай, это просто бред, это просто какие-то беспредельщики. Ребят, достал следующую тачку. Hyundai Genesis Дальше едем уже собирать на Иллинойс. Погода, блин, как вы видите, не очень хорошая, но тепло. В Иллинойсе, конечно, не так. Там прям уже прохладно, по-моему. Судя по прогнозу погоды. Но ну, поедем проверим, что вам еще сказать. Едем, а сейчас заберем один Dodge, Hyundai, заберем, но забрать мы его не сможем. Просто припаркуем, чтобы забрать сегодня, либо завтра уже. Потому что завтра автосалон будет закрыт, сегодня надо забрать. Вытащить его хотя бы из салона. Два грузовика больших я не помещу себе в трейлер, поэтому просто так поставим. Так, давайте, ребята, давайте. Я жду чек, когда он мне даст. Он никак не родит. Ну, в общем, и едем вот этот здоровое отдавать Range Rover, он далеко немножко часа 4 отсюда О, ребята, вот так американцы ездят, смотрите вот так, вот так, вот так Короче, какой-то хлам, честно говоря, забираю. Это, конечно, не на инклоуз, не на мой трейлер. Но что было? Потому что потому что отсюда надо уезжать скорее. Сегодня уже пятница. Ну, как и обычно, все быстрее, скорее. В общем, мне надо успеть отсюда уехать. Потому что что? Потому что меня уже в Чикаго ждут автомобили. И потому что... Потому что потому. Да, потому что есть Алешка, у тебя нет ничего здесь делать вообще. Надо ехать. Всегда лучше ехать, ребят, чем сидеть ждать. Я удивляюсь, когда некоторые водители... Из-за своей, ну, жадности, что ли, как это правильно сказать? Ну, жадности, конечно. Хотят больше, больше, больше, больше денег. И сидят на месте просто. День, два, три, четыре есть у меня знакомые. Четыре дня сидел, не брал машины дешевые, ждал, когда выскочат дорогие. но это же твои деньги. Ты четыре дня просидел, вот, пожалуйста, не заработал. Упущенная прибыль. На второй этаж я сразу гружу, она поедет в Чикаго. Так, ребята, вот такая тачка имеется. Я ее, к сожалению, не умещу. Я даже пытаться не стал на всякий случай, чтобы времени тратить. Я просто ее выгнал. наружу, оставляю сейчас, а сам еду на своем траке выгружать остальные машины. Мне все равно сюда возвращаться еще, поэтому я думаю, окей, все будет с ней. Ну, надеюсь, по крайней мере, что ее не эвакуировать, никуда не денут. Инспекцию сделаю. Все, пойдемте за моим траком, он там на территории у них. Все, поехали дальше. Просто, ребята, Ливи, Ничего не вижу. Подъезжаю отдавать следующий автомобиль. И опять мне нужно выгружать Ranger Rover. Потому что он все мне блокирует. Ну, вроде бы, последний раз. Сейчас я его выгружаю и уже еду его отдавать. А это еще 3 часа. Я не знаю, по такой погоде, наверное, не 3 часа будет. 4-5, не спеша. Потому что по трассе быстро ехать я явно не смогу. Смотрите, ребят, Просто машины по бампер. Офигеть. Надо быть осторожным. Вот такой, ребят, хлам привез. Мексиканец приехал сейчас, где-то там его шап. Видимо, он покупает на аукционе, подешевле, ремонтирует, продает. Ну, наверное, рукастый чувак, супер любопытный. А откуда ты? А как ты? А что ты? А почем? А сколько трейлер стоит? А как ты сам? А сколько ты лет здесь? Сам 15 лет здесь, из Мексики приехал, а я из России 5 лет. Ого, у тебя такой трейлер уже дорогой. Ну да. Но если не сидеть на месте, ребята, не надо сидеть на месте, надо двигаться. Работа супер суперсложная, никто не говорит, что легко. Деньги иначе не зарабатываются, понимаете? Давайте вам внутри немножко покажу эту машину. Looks like new, как вы видите. Выглядит как новая. Внутри какое-то сено, солома. Я правда не знаю, где здесь ключ. Она заводится, все окей. Подушка выстрелила. Блин, даже, знаете, как-то Трогать это страшно, какие-то плохие ассоциации сразу возникают. Но они хорошие не могут возникнуть, да? Что вам еще показать? Ключ я не знаю где. Не знаю, куда они ключ взяли, куда они обычно его цепляют. Обычно сюда цепляют. Но на заводе, значит, ключ где-то здесь. Это что такое? Зачем они разобрали? Давайте мексиканцу поможем собрать. Вот все, видите? Вот так все, видите? Уже план машин собрал. Осталось вот заштопать вот эту вот штуку. А, еще и здесь подушки есть, Ножные, да? Я не знал, вот это да, но он их так уберет и закроет и все, скажет, что машина в отличном состоянии Ребята, приехал на аукцион Манхэм. здесь мне нужно забрать один автомобиль, который предыдущий водитель не довез, сбросил здесь Ну в общем целый квест, мне надо его сейчас найти, где-то он в этом ряду находится, белый кабриолет Но прежде мне его нужно завести, для этого я взял джамп вот такой кстати джамп стартер, супер старт, пэк, не покупайте, очень плохой Ага вот этот автомобиль маленький. Он мне рассказал, как открывается капот. Спереди нужно просунуть руку. А, вот она, вот он рычажок. Ну что вы думаете, заведется, нет? Мне кажется, нет. Ну вот он, джамп стартер мой. Так, сейчас еще одну хитрость, ребят, сами используем. Знаете, какую? Мы возьмем... Минус попробуем, движок огромный просто Сейчас мы попробуем минус накинуть на движок Мне кто-то рекомендовал из вас И так действительно лучше Куда-нибудь, где конкретный минус есть Давайте вот сюда попробуем, что ли Так. Короче, ребят, я толкал, толкал, дотолкал да в итоге Чуть ли не до дороги, так и не завел Вроде бы крутился, но нет Пошел у водителя, у другого взял Вот такой хороший бустер пак 5000, нифига себе, 5000 Надеюсь, что он заведет легко Включили. Главное, тебя не заглохло, чтоб... Еле работы. Нормально. Ребята, всем привет! Доброе утро! Смотрите, какие красивые машины, розовые стоят, Привлекает внимание. В общем, я чуть-чуть перепутал, не выспался нифига, вчера поздно лёг, чуть в кафешку ходил. Лег поздно, посмотрел по гуглу, автосалон открывается в 9, но я почему-то подумал, что 8, будильник поставил на 7. Минут 10-15, минут 5-10. 5, 4, 5. В итоге проснулся на 2 часа раньше, чем они открываются. Приехал тут 10 минут. Не знаю, пойду, может быть там кто-то есть, может все-таки кто-то мне машину отдаст. Не хочется терять время, просто даже этот час. Что вам еще рассказать? Холодно здесь очень, я прям ночью замерз. 11 градусов всего лишь утром, но после обеда к обеду будет уже где-то под двадцаточку, наверное, уже будет нормально. В общем, какие-то два типа стоят, пойдемте узнаем, может, они мне тачку отдадут. Так, ребята, ключи забрал даже в 8 утра, он уже там был, молодец, трудяга. Мексиканец. Мексиканцы, они молодцы, они любят работать. Но только, знаете, они вот любят работать, трудяги, но вот успеха из них добиваются почему-то немногие. хотя все трудяги. Почему так, ребят? С чем это связано? То есть больших денег, как бы, я не видел мексиканца там супербогатого. Где тачка-то, я не пойму. Он сказал, вчера мы тебя ждали, я говорю, ну вы ждали меня вчера, но сейчас, говорю, дождь был большой. Сори, ребят, я не успел. Слушайте, ну вообще самая, мне кажется, кайфовая погода. Вот сейчас градусов уже, наверное, 12-13. Прохладно. Вот сейчас бы у костерка сидеть. Но, в принципе, когда я был в лесу в Джорджии вот, на свои каникулы, ну нет, наверное, все-таки больше под 20-ку утром было не так комфортно. То есть костерочек бы зажечь, шашлычок или что там делать. Но утром шашлычок как-то не очень. Но к вечеру, если... В принципе, к вечеру там было кайфово. Ну, ладно, вот эта тачка. Забираем ее и поехали скорее, ребят, потому что другие клиенты ждут. Так, как вы пишете, мне, надо прогревать, Женя, прогревай, что ты поехал сразу. Сейчас я буду стоять полчаса, прогревать, пока она полностью да, до 300 градусов не прогреется. Наконец-то я доставил эту крокодила, как же он мне мешался, я раз 7, наверное, его перегружал. Давайте его отфоткаем, немножко в пыли, потому что выгонял 7 раз, и где-то дождь был, где-то непогода... я отправлю я здесь я Я Увидел там какое-то повреждение на лобовом стекле я, честно говоря, его не видел. Но я делал фотографии, когда забирал другого водителя. Эту машину взял другого водителя. А он плохо инспекцию сделал. Это не я делал. Я обычно много фотографий делал, А он что-то поленился. Ну ладно, все нормально. Ребята, заехал. Непонятно куда. Очень узкая дорога. Как мне быть теперь вообще непонятно. Как мне отсюда выйти? Клиент живет где-то в лесу. Может быть, вот здесь налево вернуть развернуться попробовать что ребят я кое-как развернулся видите узенькая улочка зачем я только сюда поехал там дальше еще уже и вот такие зигзаги я вот туда сдал начал здесь задним ходом сдавать а вот тут чуть-чуть застрял ну короче говоря все нормально тачку выгрузил клиента жду уже минут 50 если не час он мне начал в общем ерунду какую-то нести о том что я поменял адрес адрес на самом деле он не менял мы проверили по контракту везде в системе адрес один и тот же он никогда его не менял просто он думал он дурачка бесплатно я ему отвезу на другой адрес я и на этот не очень хотел на тот мне действительно было бы удобнее там варехаус там большая парковка но он меня заранее не предупредил поэтому я ехал вот сюда черт знает куда и раз уж я сюда приехал я ему сказал что я туда теперь не поеду мне реально туда теперь неудобно то есть возвращаться мне надо туда ну и в общем он сказал что я сейчас приеду тогда сам жду его 30 минут он написал мне за 30 минут до, до того да, изначально написал что я выехал якобы окей 30 минут подождал уже как бы должен приехать пишу ему снова ты чё ты где вообще ты едешь нет я выезжаю я говорю ну ты чё у меня другие машины мне надо доставлять Говорю, ты почему так несерьезно относишься а ты должен был меня предупредить Я говорю, так я 20 раз звонил ну короче я придумал хитрый план ребята я сейчас вам все расскажу эта машина не заводится как вы помните Здесь нужен джамп, джам, джамбакс. Вот этот. Ну ладно, мой тоже джамбакс не заводит. Но хотя бы его можно подключить. И стол кача вот здесь завести назад. Мы вдвоем или даже я один. Вот здесь вот по горочку. Я могу ее точно завести. Подключить мой джамп стартер И все будет нормально. Но, как я сейчас поступлю? Раз он со мной так, раз он мое время не ценит. Ну тогда я его время не буду ценить. Я даже за деньги не буду это делать. Он сейчас приедет. Я, естественно, машину не открываю. Говорю, ну, хорошо, оплати. После чего он оплачивает. Я все это для вас снимаю. Я ему отдаю ключи, он пытается завести, а она не заботится. Как вам такая идея, ребята? То есть я специально дождусь, когда он попробует ее завести, а она не заведется, и он будет меня уже сам просить, пожалуйста, дай провода, дай джамбакс, ну или не будет просить. Ну, короче говоря, раз он мое время не ценит и ко мне вот так относится, типа сидит там у себя где-то в офисе или где он там, ну, я его не буду ценить время и поеду просто дальше, потому что у меня есть еще 4 машины, которые мне нужно забрать. А я вот уже час просто так гуляю, почти час. Дышу свежим воздухом. О, кстати, у меня же есть квадрокоптер. Погнали, полетаем. Чего мы теряем время? на траке, ребят, реально ехал. Ну ладно. But you need to uh, oh, okay. pay for first one, six forty-five. But we, we don't accept, you know, that accept uh, credit card. See what you cash from delivery. You can send by Zelle, Zelle, or you call him. See how you do it. Yeah, yeah. I think you got my boss. He said he already paid the broker. So you want to call your dispatch? Okay. He's calling him right now. Ага. ну все. Но они возможно вполне, они хитрые Я им не, не открыл машину, мне пока не оплатить не открыл. Ну, okay. yes, no COD, cash on delivery. Короче, самый хитрый, такой говорит. Я говорю, ты должен оплатить. А, оплатить должен. Ну, на кредитную карточку. Я говорю, не, мы кредитную карточку не, не, не принимаем. Ну, мы принимаем, конечно, мне надо звонить а бухгалтер, чтобы бухгалтер взял с карточки. Вернее, мы не принимаем, только кэш. Хотя у них написано было cash on delivery, то есть только кэш. Кэш, перевод, еще что-то. Ну, то есть живые деньги, никакие не, не карточки. Либо чек тоже подойдет. Он... А, да, кэш Ой, да, я брокер позвонил Мне брокер сказал, что не кэш Думает, что мне быстрее нужно же Думает, я сейчас так отдам На, забери, без подписи Просто на, быстрее Я поехал дальше, потом расплатиться Не, ребята, потом не расплатитесь В итоге брокер... он позвонил брокеру Якобы брокер ему сказал, что все нормально, все нормально. но а что, все нормально? Нам брокер написал, что да, кэшью, он на Ну, в общем, самый хитрый. Ну ладно, что? Буду ждать. Он говорит, а у тебя есть джампер, что-то такое спрашивал. Меня. Я говорю, у меня ничего нету, ничего у меня нету, ничего не знаю. Короче говоря, ожидаем, когда что-то там сейчас произойдет. А пока просто буду сидеть и пить чай. И не трепать себе и никому не ругать. Uh, he said about three hours, so I'm gonna go back to the warehouse. I'll come back later. I mean, I don't know what to do. No problem. Are you gonna wait here? I'll tell him no, you're I, here. No, I I don't. I don't. Uh, I don't wanna wait. I'm just go to the. I will park. I, I will. You? I will park on the storage. Your car. I'm sorry. I will park your car on the storage. What's that? Storage, Del in Dallas. When you will be ready, just let me know. Okay. Tell him. I'm gonna tell him you take it then. <phone rings> yes, sir. He's gonna. He's gonna load the car back up and take it to storage in Dallas, is what he's saying. I was just gonna go back to the office and then come back here later, but he said he was gonna take the car with him. <laughs> Ты Должен деньги за транспорте, чтобы смогли открывать трейлер. На выгружаю машину, уезжаю, тут у Я тоже так думаю, окей. Okay. Ага. Ребята, что и требовалось доказать. Сейчас я чуть вперед продерну и начну загружать. Я хочу пойти в пакет. He's saying he's taking it, huh? He said he's taking it. Yeah. Then so you're gonna try a little. Oh, you got the police coming? Huh? You got the police coming? Police coming? What do you mean? Did you call the cops? No. I'm just waiting for uh, money. You don't want pay money? Not that I don't want to pay. He said he paid. No. He's saying. Маркери? Я не знаю. Мой босс Пол. Его босс. Что ты делаешь? Он сказал, что он платит Маркери. Я не знаю, кто это. Что ты хочешь, чтобы я сделал? На кэш? Что ты берешь на кэш? Что ты берешь? Я имею в виду, на карту. Что у вас есть? Мы не принимаем карты. Я знаю. Ты сказал мне. Но какие другие приложения, которые вы принимаете? Зелло. Зелло и что еще? Зелла. Вы можете отправить через Зелло. Да. Ты хочешь, чтобы я отправил это? Let me give me all the information i'll just do it from me yeah i have information okay let me work out something with him i'll call you back see i don't understand he's only he owns others i don't know i don't know i'm just driving i have a cod uh, so what i need what's the number what I yeah six. what is six? my number phone you can send money by zilla oh, by my number phone here yeah. okay. Но что ты делаешь, Почему вы блокируете мой автомобиль? Если я могу Но почему мой Это Да. что сделал. Ребята, ну как мы предозревали? они просто не хотят платить. Они просто не хотят платить. Смотрите, что сделал боятся, говорят, все, ведь уже будет полиция позвонят, говорят, нет, я вообще не звоню. А, понятно. Слушайте, это просто бред, это просто какие-то беспредельщики. Смотрите, что творят. Уезжали, перегородили мою машину. 916? Он говорит, покажи мне ключи, они у меня вот в кармане. <laughs> Ребята, я такого никогда не был, смотрите, просто... Это просто жесть. Покажи, говорит, не ключи. Говорит, у тебя есть ключи? Я не стал ему там показывать, потому что он с тем чуваком думает, что они самые умные с тем чуваком на втором конце провода. И это тоже такой, говорит, да, давай перегородим. Блин, это настолько, ребята ну, типа, смешно выглядит, потому что это откровенный беспредел это называется. И это решается, ну, просто за 10 минут. Я просто боюсь, чтобы потом надолго не затянулось. Типа, полиция сейчас позвонить, полиция приезжает и говорит ребята, что хотите, оплачивайте или не оплачивайте, Все. Если не оплатите, не мешайте человеку загружать его автомобиль. Это мой автомобиль. У меня он сейчас по документам. Принадлежит он мне сейчас. Я за него ответственен. Понимаете? И они не вправе вот так и беспределить. В общем, Ждем сейчас, когда он родит. Я говорю, ты что делаешь, зачем ты перегородил? Я ему сейчас скажу, да. Типа просто взяли, тупанули. Зачем зачем перегородили, непонятно. Им надо в этот вейв идти, в ресторан, помните? В кальянную, в ночной клуб. Вот им надо там с таким отношением к жизни э, тусоваться, блин. Они там друг друга поймут. С Андрюшей, с Тони, Это прям одна компания. Не забывайте, кстати, комменты ставить. Но я вам об этом в конце ролика, как обещал, буду напоминать. В конце каждого видеоролика. Разрабатывать стратегию, ребят, будет. Тут уже стратегия понятна. Тут понятно, как с ними действовать. Если он сейчас будет дальше качели устраивать и не давать мне загружать ее обратно, потому что я хотел загрузить, а он не понял, что я хочу сделать. Начал сразу блокировать меня. То я просто звоню в полицию. Полиция за 5 минут приедет. А он пока никак меня там не переведет. Видите, дурака валяет. Вот это вот, ребят, я надеюсь, что вы каждый из вас понял, то есть я пытаюсь все снимать, монтажник мой Артем пытается все переводить, но тем не менее я здесь нахожусь и я вижу по глазам, по поведению, что он обманщик. Обманщик. Он хотел меня обмануть на эти деньги, 645 долларов. Он хотел меня на них кинуть, но у него это точно не получится. Я либо машину заберу, отвезу в Даллас, куда я сейчас и еду, и там ее выгружу. Мне все равно туда ехать. И я получу все равно свои там, за то, что я ее просто покатал. Но сейчас как бы за этот груз ответственен я. И я не могу просто взять, бросить и уехать, ну там сами разбирайтесь, нам никто потом не оплатит. Либо сейчас они оплатят, либо больше они никогда не оплатят, и это понятно. Поэтому я, конечно, буду биться за этот автомобиль и, ну, сколько бы их не было, перехитрить меня точно не получится. Почему с кредит-карты и от них брать нежелательно? Потому что они потом отменят платеж отменит, позвонят в банк, скажет, я не делал платеж, я ничего не знаю. Ну вот так, дурака начнут валять. Я ничего не делаю, я ничего не знаю. Они еще, кстати, не знают, что она не заводится. Вот это тоже будет а, для них сюрпризом. Так, что-то пришло. 645. Сейчас посмотрим. 645, е. Yeah. Yeah, uh cool. full name just type in Sorry. okay can i check it though like i was asking you to... oh yeah Свад? в Я говорю, распишись, сейчас я проверю. Но надо было немножко иначе поступить. Ключи не отдавать. Сначала распишись, а потом отдать. Но мне эта роспись не нужна. Он мне деньги отдал, все, не хочет, не надо. Все, до свидания. Дуралей. Поехали, ребята. Ой, блин. Причем он расплатился, потому что он знает, что он должен расплатиться. А изначально он хотел меня просто кинуть. Все, до свидания.